Всем привет! Сегодня будет интересно тем, кто начал что-то делать, над собой работать и остановился. Вот, например, для моих людей в группе «Возради себя заново» и «Денежные годы 2023». Так вот, многие из нас начинают что-либо делать, а потом бросают. Загораются какой-то эмоцией, загораются какими-то первыми результатами и останавливаются. Ну, так мы устроены, что нам нужно, чтобы кто-то нас пинал. Или чтобы была группа людей, социум, окружение, чтобы мы на них смотрели и тоже делали. Так вот, свой пример расскажу, друзья мои. Я такая же, как и вы, и у меня была куча всех тех проблем, которые есть у вас. И мои дипломы, академии, университеты, немецкая академия управления экономики и много-много всего – это до одного места, если бы я не делала то, о чем говорю вам в своих программах и говорю сейчас. Итак сегодня чистый четверг сегодня магия воды И сегодня важно делать эти практики которые я даю программе очищение себя внутри наполнение себя здоровой здоровьем энергией очищение от болезней даже от головных болей от разных от разных, разных проблем можно с помощью воды многие вопросы решит почему потому что вода это огромная стихия божественная стихия и наше тело состоит на 80 среднем процентов от воды поэтому многие из вас когда начинали делали практики вы получали офигенные результаты но по мере того что какие-то получили первые первые там какие-то изменения остановились я это вижу в группе так вот мои хорошие если вы на сегодняшний день начали путь улучшения себя, потому что если что-то в вашей жизни не так, значит это ваша, ваша заслуга. Внутренняя сила строится на тех препятствиях, которые мы получаем с вами, преодолеваем и идем дальше. И тогда вот эта внутренняя сила, вам пофиг в каких частях жизни, вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, будь то отношения, будь то здоровье, будь то деньги. Так вот, вот красной ручкой себе запишите вот прямо сейчас в тетрадке. Действуйте так, как будто вы живете последний день. Действуйте так, как будто живете последний день. Действуйте так, как будто живете в последний день. Чуть позже там э, очень крутую практику, которая многих людей просто на 180 градусов перевернула жизнь. Но это будет чуть позже. Так вот, смотрите. Действуйте так, как будто живете в последний день. Почему я так говорю? Многие из нас э, говорят, э, трендят о том, что там жизнь здесь и сейчас. Конечно. Я, видите, выкладываю и свою жизнь, и с, на на наслаждение природой, и делаю фотосессии, наслаждаюсь. Кстати, кто из вас боится, стесняется делать фотосессии? У кого из вас есть страх, неуверенность в себе? У кого из вас аватарки заполнены лишь бы как? У кого из вас какая-то фигня на ваших страничках? Напишите, пожалуйста, плюсик. И запомните, что все начинается с себя. Вот пойдите и сделайте качественную фотосессию, найдите себе хорошего специалиста, не пожлобитесь денежек и сделайте красивую фотосессию, потому что это как фототерапия. Вы глядя на себя такую красивую, поймете, что вы на самом деле действительно красивая. Или красивый. Или там... Поэтому неважно, чем вы занимаетесь, так вам к слову даю такой, такой вам подарочек. Поэтому, когда я смотрю на фотографии, а я психодиагност, меня учили этому многие годы, я работала в Главном управлении разведки, я знаю, что это, о чем говорю, поэтому смотрим сразу, Зашел человек, я смотрю, у него в чем одет, а чего, как от него пахнет, какая у него осанка, э, как он написал, смотрю на почерк, смотрю на, физиогно, на физио, ну, физиогномические есть диагностические вещи. Все, мне нужно 10 минут, я человеке написала характеристику, это моя профессия, этим занималась многие годы. Поэтому, те из вас, кто находится в соцсетях и хотите что-то продавать, поставьте нормальные фотографии. Вы же показываете, что вы жлобы, понимаете? Вот у нас 17 числа будет вебинар по отношениям, как договориться на берегу, чтобы избежать обмана и разочарований. Потому что вы заявили в своих реакциях на то, что я задавала много в соцсети и в свою рассылку: о том, что интересная тема отношений и мужчинам и женщинам. Так вот, начните с того, что поставьте нормальные фотографии. Там какие-то цветочки лютики, там флажочки, там маски, ну вы же светите о том, что вы никто и зовут вас никак, понимаете или нет. Ну это так, вам маленький бонус к, к сегодняшнему эфиру. Так вот, делайте так, как будто живете последний день. Потому что сегодняшний день может быть последним, и для этого не нужно войны, и чтобы прилетела ракета. Кто это понимает, пишите ракета. Кто будет слушать записи, тоже пишите. Не будьте жлобами. Пришли на эфир, включайтесь. Если вы просто молчите, вы жлобы, вы биомасса. Когда я впервые это услышала, мне стало стыдно, и я, когда присутствую на каких-то там, вебинарах, которые мне интересны, или просто зашла, там, меня зацепила, я поставила какие-то значочки и ушла, потому что я знаю, я получила, мне нужно отдать. Потому что только жлобы только берут и не отдают. Понимаете? Отдельно я проведу всем принципов жизни, чтобы вы жили счастливо и бомбезно. Проведу отдельно. А пока даю сейчас, дам сейчас практику. Почему люди останавливаются, перестают работать? Почему?